всем привет привет привет ребята вы на канале ирина степная и сегодня мы протестируем вот такой вот интересный наборчик светящийся неоновый лизун так вот. что давайте скорее творить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 Теперь это все размешаем поклеим вместе давайте мы сделаем попробуем желтенький слайм Теперь добавим наш порошочек светящийся туда. Сразу загустел. Смотрите, какая красота. У нас с вами получился, смотрите, какой красивый слаймик. Я хочу его переложить в другую баночку. И хочу еще его украсить блесками. У меня маленько еще сейчас прилипает. Пускай маленько постоит. И еще есть у меня вот такие вот интересные фруктики, которые я хочу добавить к этому. Смотрите, какая красота.